Всем привет! В этом видео я делаю обзор на нового бота для игры 21 очко на точную карту с коэффициентом от 10. Бот этот называется секретный бот. Те подписчики, которые со мной уже достаточно давно, они помнят, знают, что был уже такой бот под названием секретный бот. Но по сравнению с моими другими ботами, это самый дорогой бот. И у него всегда есть ограничения по подписчикам. Максимум 10 человек в канале. Для чего сделаны эти ограничения? Почему такая высокая цена? сейчас объясню все достаточно просто цена сделана для, такая высокая для того чтобы первое ограничить круг желающих то есть если бы сделать там грубо говоря 100 200 300 500 тысяч рублей будет много желающих это первый вариант то есть цена ограничивает второе почему 10 человек и не больше вот потому что э -э -э, ну потому что э -э -э, потому что потому Потому что линейка секретных ботов создается таким образом, что она чутко реагирует на изменения в игре. То есть в бота вложены короткие стратегии, то есть это не те стратегии, которые работают годами. А короткие стратегии, обычно короткие стратегии имеют достаточно повышенный процент проходимости, но живут достаточно коротко. И такие стратегии могут жить от нескольких часов до нескольких дней. В редких случаях недельку могут пожить. Больше людей пользуются такой стратегии либо таким ботом, тем меньше срок жизни такой стратегии. То есть, я думаю, не надо объяснять вам то, что все боты состоят на какой-то стратегии. Просто так вот бот из ниоткуда не берет никакой информации. В него нужно эту информацию вложить. технических разборов я делать не буду, просто презентую вам новинку. Данный бот, секретный бот для игры 21 очко, дает прогнозы на точную карту. Также в нем есть несколько прогнозов, где может попадаться прогноз на значение карты, либо масть, допустим, масть игрока и дилеру. Это я вам тоже покажу, как это выглядит. Но это не значит, что, что так будет постоянно, то что там постоянно будут какие-то прогнозы на масти. На данный момент по определенной стратегии работает именно вот так. Через несколько дней эти эта стратегия, допустим, не будет уже работать, не будут заходить эти масти. И, соответственно, эта стратегия поменяется. Например, вместо этой масти будет заходить какая-то другая точная карта. Но единственное, что в этом боте неизменно, это то, что он настроен на точную карту. Это его основная задача. Также в самом боте вы увидите, по какой стратегии дает сейчас бот прогноз. Их на данный момент 5 стратегий. В каждом прогнозе есть приписка, по какой стратегии дан прогноз. И соответственно, отфильтровав эти стратегии, вы можете понять, по какой сейчас хорошо работают прогнозы, а по какой уже э, стоило бы об, обновить алгоритмы бота. То есть данный инструмент вам позволит внутри бота, внутри стратегии создать свою дополнительную стратегию. То есть, вы видите то, что там по стратегии номер один заходит примерно там 90%, по стратегии номер два заходит 80%, по стратегии 3 заходит, там, к примеру, 60%. Естественно, нас это, скорее всего, не будет устраивать. Опять же, смотря какой прогноз. Возможно, это, там, на этой третьей стратегии а, работает таким образом, что сразу же обе карты выпадают. Чаще всего. И значит, наш коэффициент будет составлять единовременно не 10, а сразу же 20. То есть, здесь все нужно смотреть, считать. Я бы Хотел бы вам сказать одну очень серьезную вещь, которую я достаточно давно не говорил. Хочу вам еще раз напомнить. Ставки – это не сказки. В ставках – вам никто не хочет подарить денег, вас никто не хочет озолотить, и никто не будет этого делать. Но зато кругом вам об этом говорят и обещают, что вот это все легко, это все просто. Приходишь, ставишь, уходишь. Особенно такую информацию видно практически во всех роликах, которые связаны э, с разделом games или казино. Вот у них там вообще все, как они это называют, по лайту, по кайфу, на изи, и вот это вот все вот мусор словесный. Нету такого. Вы должны для себя четко понять, что нету легких денег в этой жизни. Прекратите об этом мечтать. Ну вообще нету легких денег. Легкие деньги только если вам папа с мамой дали. Батарею вы выиграли. Вот это вот легкие деньги. Если вы украли эти деньги, так это ведь надо тоже поработать. Украсть это тоже заработать. Это я говорю тем, которые сейчас... Более серьезно восприняли такие слова мои, и, блин, я не хочу тогда работать, все равно это труд, я пойду воровать. Вот там просто нет. Чувак, воровать это тоже сложный труд, который будет нести за собой ответственность. И по итогу ты всегда будешь в минусе, воруя деньги. В ставках все достаточно серьезно, и вы должны это понимать. Но ну, нет легких денег. Если вы хотите действительно зарабатывать, вы хотите действительно в чем-то разбираться, хотя бы на 50%, понимать какую-то сферу, Но вам всегда нужно этому учиться, обучаться, иметь и теорию, и практику. И здесь уже зависит от самого человека, как он лучше воспринимает ту или иную информацию. Я, например, лучше всего воспринимаю информацию тогда, когда я сразу же в практике оказываюсь. Если я сначала изучаю теорию, а потом через какое-то время перехожу к практике, мне становится много непонятно, потому что я уже забыл половину теории. Лично для меня проще сразу же в практику, потому что я сразу же соприкасаюсь с тем, с чем мне нужно будет работать. Если вы действительно заинтересованы в заработке в этой сфере, в сфере ставок, я вам могу предложить три варианта, те, которые знаю сам. Два из них абсолютно бесплатные и не стоят ни рубля и ни копейки. Первый вариант – это смотреть мои видео, быть моим подписчиком, ставить лайки, писать комментарии, задавать вопросы в этих комментариях. Но ну, не какие-нибудь совсем простые, либо которые ко мне не относятся. Ну, например, как пополнить букмекерскую контору. У меня нет карты виза или киви. Это вопрос вообще не ко мне. Это вопрос вы сами себе должны задать. Я не букмекер, я не представитель букмекера, я этими вопросами не занимаюсь. Если массово есть какие-то сложности с пополнениями какой-то букмекерской конторы или в целом со всеми букмекерскими конторами есть какая-то проблема с пополнениями, тогда да, вы пишите об этом в комментарии. Я понимаю, что есть какая-то проблема в этом в массе и иду ищу возможности решения э, массовой такой проблемы. То есть еще варианты, как можно там пополнить или как можно вывести, как вот я делал в некоторых роликах, как пополнить букмекерскую контору, потому что на тот момент действительно была проблема с пополнением, потому что отключили Kiwi, Яндекс и так далее. Сейчас же все нормально в плане пополнений и снятий И киви и Яндекс, и различные кошельки, и карты, все это работает, со всех пополняется и со всех выводится. Первый вариант – пересматривать мои видео, смотреть мои новые видео. Второе – быть подписчиком моего бесплатного канала и его листать, жадно изучать. Потому что помимо просто прогнозов, там очень много информации обучающего характера, причем совершенно бесплатной. Достаточно просто листать канал, читать, смотреть и потратить на это время. Третий вариант, более простой, более легкий, это купить обучение в школе каперов. Обучение стоит достаточно недорого, помимо просто какого-то текста, вы увидите полезные таблицы, с которыми э, я рекомендую работать. Также при покупке некоторых э, обучений вам дадутся в подарок книжечки, которые стоят в обычных э, электронных магазинах достаточно дорого. Что бы я добавил бы, но ну, это не как там какой-то четвертый пункт, а просто добавлю, не ищите легких путей. Их нет. В ставках нет легких путей. Никто вам не будет раскручивать ваш счет. Вот этот бред, он еще встречается на просторах интернета, там типа закинь тысячу рублей, через час заберешь 10 тысяч рублей, да хоть 1500. Нет, никто вам не будет это делать. Никто не будет тратить свое личное время на то, чтобы вам заработать деньги. Это изначально как идея, бред. На это может клюнуть только, извините меня, я знаю, что среди моих подписчиков есть такие люди, но это только лох может на это клюнуть. Потому что это вы сами будете делать за кого-то работу бесплатно, тратить на это время? Нет, не будете, если только вы не раб по жизни. И за какой-то маленький процент вы это не будете делать. Кроме тех случаев, когда вы уверены, что вы это точно сделаете качественно, хорошо, быстро. Это у вас не займет много времени и вам оплатят достойно. Тогда да, тогда это уже называется работа, бизнес и так далее. Все остальное это будет просто развод. Сейчас давайте перейдем к быстренькому обзору этого бота. Чтобы его приобрести и прочитать, прочитать какие-то комментарии и прочее, вам достаточно зайти в моего бота, нажать кнопку Кибер игры, нажать кнопку «Самая верхняя», секрет бот секретный бот выбрать 21 очко и вот у нас описание 10 дней 2000 рублей месяц 3000 рублей полгода 5000 рублей чтобы приобрести этого бота вам необходимо написать мне в личное сообщение вот здесь у вас есть ссылочка на меня пишите telegram все якобы вы пишите непосредственно лично мне и если есть места в боте то, естественно, ваша покупка будет осуществлена. Если нет места, я вам сообщу, когда ближайшее место освободится. Конечно, если там, грубо говоря, завтра освобождается место, я знаю точно, что человек продлевать не будет, то ну, вы станете 11-м подписчиком. От этого ничего страшного не будет. Все 10 человек единовременно не сидят в боте. У каждого своя жизнь, свои дела, свои заботы. Помимо этого, люди со всей страны и у всех разные часовые пояса. Сам бот выглядит вот так. Он не, он не дает пометки «зашло», «не зашло». Здесь у нас есть прогнозы, в которых видно, что они не изменены. Они пришли так, как есть, и мы отмечаем проходимость прогнозов реакциями. То есть, палец вниз, само собой, прогноз не зашел. Я вот помечаю таким образом то, что если бутылка шампанского, то это значит зашло сразу же две карты. То есть, в 149-й игре зашла Дама Черви и Дама Пик. На примере, давайте я вам покажу, как это в 149-й игре было реализовано. Вот, 149-я игра, у нас Дама Черви заходит у игрока, и Дама Пик заходит у дилера. Сразу же в первой же игре прогноз, ставка, выигрыш. Сразу же две карты. Вот в этом случае у нас общий коэффициент составил 20. Эти бутылочки шампанского, то есть сразу же два захода, это не какая-то сумасшедшая редкость, а, как видите, вот у вас прям сразу же. Простой палец вверх, это то есть какая-то из карт, сразу же палец вверх, это значит какая-то из карт зашла. Либо в данном случае, например, в 146-й игре Король Треф, либо Валет Треф. Давайте посмотрим, что по итогу там было. 146-я игра. У нас Король Треф зашел в 147-й игре. И так далее. Вот такие вот еще могут пока что попадаться прогнозы, как на примере 143 игры. Масть игроку червы, масть дилеру бубы и значение карта боем король. Если стоит просто лайк, ну то есть палец вверх, значит все зашло. Если стоит палец вниз, значит основные ставки не зашли. Ну то есть для меня основная ставка это значение карты. Так как это помечаю я сам для себя, соответственно я для себя и выбираю, что для меня важно. Вам никто не запрещает, будучи, покуп... будучи пользователем этого бота, ставить свои реакции. Если, конечно, они будут честными, они просто, вы ничего не поняли, вы не понимаете, что такое два догона, вы не понимаете, что такое до 145 игры, например, вообще вы ни черта не понимаете, просто купили по пьяни в угаре и сидите, думаете, то, что, блин, я же что-то купил, где-то где мой миллион, а он вроде как не упал. Ну, то есть, как обычно, дурочку сыграли, но нет, ребят, это как бы, ну, идиотов я не, не терплю. Как вы видите, минусы, естественно, бывают, вернемся в начало видео и вспомним то, что не бывает ничего без минусов. Везде, во всем, в любой сфере вообще всегда есть как плюсы, так и минусы. Что-то заходит, что-то не заходит, что-то работает, что-то не работает. Это нужно понимать. Также я ä, уже в середине видео вам рассказываю про хэштег по стратегиям. Вот он. Перед словом статистика нижняя строка вы видите S2, S1 и так далее. То есть вы можете посмотреть, что лучше заходит на сегодняшний день. Лучше это смотреть ä, после обеда. То есть когда я уже проверю то, что за ночь накопилось. Просто нажимаем на хэштег и смотрим. То есть ну, вот, например, 33-я игра. Король Бубы, Король Треф. И тут же у нас в 150-й игре дама. В 149-й игре дама, в 147-й игре дама и так далее. То есть, как вы можете сделать вывод, я поменял алгоритм стратегии. То есть, дама, червы, дама, пик поменялась на новую стратегию. Король Бубы, Король Треф. Так как в это время это заходит лучше. Если я не ошибаюсь, то в 33-й игре у нас ничего вроде бы не зашло. Да, у нас ничего не зашло, у нас 35-й был, конечно, король, но это не наш король, поэтому здесь мы ставим палец вниз, так как этот прогноз не зашел. То же самое по стратегиям, вы можете убрать двойку и написать однерку, и увидеть первую стратегию, да, здесь у нас идут вальты. На данный момент это у нас самая стабильная, продолжительная стратегия идет, которая еще пока что с самого создания бота не менялась. Также по третьей стратегии, это вот у нас как раз где есть масти игроков и значения, четвертая стратегия, у нас она пересекалась со второй стратегии, но теперь они у нас разделились. Ну и также пятая стратегия. И, соответственно, таким вот образом вы можете смотреть, заш... какие стратегии работают сейчас лучше. Если вы вот листаете там, допустим, просто возьмите себе последних 10 игр по стратегии, ну, например, по пятой стратегии, и просто так вот вверх листаете и считаете. Сколько пальцев вверх — это плюс, сколько пальцев вниз — это минус. И делайте свои выводы. Из 10 там зашло, например, 8. То есть, грубо говоря, 80% проходимости из последних 10 игр. По проходимости этого бота на точную карту в сравнении с моим ботом на точную карту SmartBot Premium, я вам скажу так, что здесь проходимость выше и она стабильнее. Здесь вы можете словить и 10, например, плюсов в ряд, и 15, и даже, и даже бывают случаи, когда вы 20 плюсов в ряд по точной карте можете словить. Но опять же, если вы сюда пришли не просто полудоманить, а зарабатывать, то вас не должно интересовать, сколько ставок дает бот в сутки, и прочее вот эту вот никому не нужную информацию, которую люди зачем-то любят задавать. Потому что если вы пришли зарабатывать, значит вы уже владеете информацией, либо хотите владеть информацией, в первую очередь вы идете, покупаете обучение, либо по бесплатной методике, как до этого рассказал, изучаете тему там, где вы хотите зарабатывать, и уже приходите подготовленными, с пониманием, какую сумму за эти сутки вы хотите заработать, либо в конкретной цифре, либо в процентном соотношении, от этого у вас загружен соответствующий банк, и от этого вы четко понимаете, какую сумму ставки вы будете делать, какая сумма будет догонов, и что вы будете делать в том или ином случае. Все это вам дает только понимание вопроса, то есть обучение. Либо это будет самообучение, либо вы купите в школе каперов обучение, С сути сильно не меняет. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.